Сорт томата желтый осел. Этот томат относится к серии гном, сорт среднего срока созревания 100-110 дней и кусты бывают высотой от 50 до 70 сантиметров. Плоды у этого сорта средние, плоско-округлые формы, золотисто-желтые. Масса плодов от 100 до 300 грамм. Применяют этот сорт для салатов, соков, диетического и детского питания. Формировать этот сорт лучше в 2-3 стебля. Вот так выглядит плод в разрезе. Видно, что он очень мясистый, мало семян и очень сочный. По вкусу они сладкие, кислинки совсем-совсем чуть-чуть. Помидоры очень вкусные и ароматные. Этот сорт подходит для употребления в свежем виде. Но также, я бы сказала, для диетического питания и приготовления желтого томатного сока.